Дорогие друзья, приветствую вас! Сегодня видео в Экскурт про деньги. В Экскурт это международная социальная сеть, новейшая социальная сеть и, наверное, единственная социальная сеть, которая вам платит. И заработок есть без вложений в интернете. А также есть заработок, когда вы оплачиваете 25 долларов в месяц, и это особый платный маркетинг и очень денежный маркетинг. Вот об этих двух возможностях мы сейчас с вами и поговорим. Для начала я вам покажу табличку, которую уже, наверное, многие знают. И эта табличка необходима для того, чтобы вы понимали, как заработать без вложений совершенно. И платят за приглашение. В эту социальную сеть можно прийти только по ссылке пригласителя. Как только прошли регистрацию по вашей ссылке, активировали свой кабинет, заполнили профиль, вам компания начислит за этого активного партнера 10 баллов за вашего лично приглашенного. Как только у вас появилось 3 лично приглашенных, у вас открывается вторая и третья глубина. Вот эти 30 это 3 умноженные на 10 баллов. Тогда если у вас во второй и третьей глубине есть партнеры. Вы будете получать за каждого по 7 баллов. Как только у вас набирается 250 в экскур, то есть вот эти баллы не на количество активных партнеров. Открывается после 250, четвертая и пятая линия. И платят вам здесь уже 6 баллов. Далее открывается шестая и десятая глубина, и вам платят там по 5 баллов и до бесконечности включая 1 балл с любой глубины. И Итак, в разделе Play в личном кабинете новых скор в разделе статистика есть вот такая табличка. И она наполняется по мере того, как у вас растет команда. В данном случае в первой линии у меня 117 человек активных. Глубина пошла, идут начисления. Вы можете кликнуть на Слово ⁇ Старт ⁇ и откроется поименный список тех, вот кто отражен. Вот здесь у вас 117. Да? Давайте посмотрим, где же вы видите деньги на маркетинге без вложений. Сейчас идет бета-версия. Вот обращаю внимание, что здесь в уголке написано бета. Поэтому на сайте бывает много изменений. Но это не мешает нам зарабатывать и не мешает нам смотреть наши начисления и, естественно, компания уже выводит деньги. Вот здесь раньше было написано WebScore, сейчас это текущий рейтинг ваш, да, то есть текущее состояние. И вот здесь 16 846, да, WebScore, вот этих вот WebScore. Кликнем, перед вами открывается окошко всплывающее, и здесь пишут условия. Если вы переведете на русский то вы прочтите, что вам платят по определенным условиям и коэффициентам. Вот если вы посмотрите на правую часть, то вы увидите такое значение, как АМП. АМП написано. И здесь стоит 20 долларов. 20 долларов – это еженедельно устанавливаемая величина. Компания каждый понедельник ее устанавливает. И это порог после которого вам идут начисления виртуальный банк, То есть, как только у вас здесь появится больше 20 долларов, у вас пойдут начисления туда в кошелек. Как же рассчитывается и как понять, когда вы перейдете эти 20 долларов? Да? Вот снизу есть статус, вот в данном случае архитектор. Да? Есть мировой ранг. И хочу показать вам дальше. Вот здесь у вас будет... Сумма в скоров, которая перешла накопительно. Каждую неделю вы накапливаете их, да, и они будут вот здесь отражаться. А реальное текущее состояние будет вот в этой графе 16,846. Вот если вы возьмете и 20 долларов, которые вот здесь есть, то есть каждый понедельник вы зашли и увидели здесь какое-то значение, вы эти 20 долларов, или какая тут цифра будет стоять, она может быть от 1 до 25 долларов по правилам компании. Вы делите это значение на вот point по валуе. То есть это очки, это коэффициент, первый коэффициента. Да? И если вы 20 долларов разделите на вот этот коэффициент, то он как раз будет в районе где-то 16700, где-то так для того, чтобы 20 долларов заработать при этих коэффициентах. Коэффициенты меняются. Меняются в зависимости от того, какой рекламный бюджет здесь, да, то есть в соответствии с рекламным бюджетом мы как раз заработок имеем, да, и в зависимости от того, какое количество партнеров перешли этот рубеж в 20 долларов, порог этот, да. Как только вы этот порог перешли, вам уже... Начисления идут по вот этому повышающему коэффициенту. Да? И теперь, если вы 16846, вот это значение в скорах умножить на вот этот коэффициент 0,0091, вы как раз получите вот эту сумму. Если хотите, давайте проверим. Вот перед нами калькулятор. Мы ставим вот это значение в скорах, которое текущее шестнадцать тысяч восемьсот сорок и умножим на коэффициент ноль целых ноль ноль девятьсот и знак равно да чему это будет равно вот вы видите сто пятьдесят один доллар семьдесят восемь и вот это значение вы как раз здесь и видите просчитать это достаточно легко и вы видите что заработок действительно ну вполне приличный да то есть вы можете зарабатывать здесь совершенно без вложений, но активно делая приглашения, Потому что больше ни за что здесь не платят. Здесь платят только за приглашение. Если вы зайдете в кошелек, валит, то вы увидите, что вот в верхней рамочке стоят оставшиеся часть денег. Да? То есть та, которая еще не выведена на карту. Почему я говорю на карту? Потому что если вы работаете и по платному маркетингу деньги вы можете вывести на карту. А если вы работаете бесплатного маркетинга, не оплачивая 25 долларов в месяц, значит вы можете деньги потратить в интернет-магазинах. Также за счет этих денег, на, здесь, вот нажав на вев Скор, вы можете оплатить из заработанных. И перейти на платный маркетинг. И выводим вот бесплатно заработанные деньги. Мы ну, нажимаем на пропай потому что здесь вывод денег идет через карту MasterCard, которая работает в любой стране мира, в любом банкомате. Вы можете снять деньги и обслуживает эту карту системы пропай Также есть кнопочка «Передать деньги другу», то есть первой линии можно всегда помочь перейти на платный маркетинг и между собой рассчитаться через какие-то другие удобные платежные системы. Наверное, вам тоже хочется перейти на платный маркетинг и выводить деньги на карту. Для этого что вы делаете? Я сейчас перейду в другой личный кабинет, потому что если мы находимся в оплаченном кабинете, то там этой кнопки нет, а если вы первый раз, то у вас в кабинете... Вот так. В разделе Бизнес есть вот эта вот красная кнопочка. Вы на нее нажимаете и оплачиваете со своей карты, если вы хотите быстрее начать зарабатывать. Быстрее зарабатывать, конечно же, интереснее, поэтому многие люди оплачивают, конечно, заплатить прямо со своей любой карты. Visa MasterCard 25 долларов. И я вам сейчас покажу, какие возможности тогда вас ждут. А саму карту, если у вас нет карты пропей, то вы закажете уже в разделе комиссионные, и там есть раздел карты. Она по этот раздел появляется только после того, когда вы оплатите эти 25 долларов. А сейчас перед вами таблица платного маркетинга. И здесь заработать гораздо легче, гораздо проще, потому что даже. Когда у вас есть первый приглашенный, вы сразу с него получаете 8 долларов. Смотрите, как здесь строится. Вот обратите внимание сначала на центральную часть этой таблицы. Здесь есть ранг и здесь есть количество лично приглашенных. Вот пока у вас 4 лично приглашенных, вы будете получать по 8 долларов. А как только у вас появился пятый, лично приглашенным, вы переходите на рамки с «Эксперт», и вы тогда уже начинаете получать 8, плюс «Оверайт», плюс 1 доллар. То есть вы уже получать будете 9 долларов. Как только вы становитесь экспертом, с лично приглашенных вы уже получаете 9 долларов. Далее, как только у вас появляется «Десятый», вы переходите на следующий ранг, и вы получаете уже 8 плюс 2, 10 за каждого лично приглашенного. Переходите на следующий ранг, эти ранги отличаются от бесплатного маркетинга. Да? Платный маркетинг – это одна градация ранг, и бесплатный, то, что я вам показывал, это совершенно другой маркетинг. Они никак между собой не связаны. И таким образом посмотрите, что вы, переходя все больше и больше в статус, получаете с личников все больше и больше. 8 плюс, в зависимости от того, на каком вы статусе, вы дополнительно получаете еще вот этот коэффициент овера. И если вы, допустим, на статусе маэстро вы получаете 8 плюс 4, это 12. Долларов с каждого. Кроме того, вы получаете с глубины. Когда у вас в глубине происходят оплаты по 25 долларов, да, и это уже не ваши личные приглашенные, а это уже глубина. Это ваших партнеров, да, приглашенные.